Поехали, итак, добрый день, как уже сказала, да, что я соскучилась очень уже по вебинарам, давно не было, сегодня 12 число. Вот, и, конечно же, сейчас начнем с вами с новой, как бы, с новости, да, о том, что к нам пришла компания Джафора. Эта новость нас удивила очень сильно еще в декабре месяце мы были конечно кто в шоке, кто не в шоке кто в радости, кто в печали непонятно, потому что не знали как, что будет происходить на самом деле все произошло достаточно приятно и очень обрадовалась я и многие именно от того, что компания Джафра выбрала именно компанию BOC а у нее было очень много претендентов да, куда хотела влиться компания джафра и она выбрала компанию биоси почему именно компанию биоси я вам расскажу по ходу и ну, я так думаю что как раз вот по многим по многим показателям именно биоси больше всего подходит компании джафра Итак. Сегодня чуть-чуть о компании и чуть-чуть о продукции. Я не буду прям нагружать сейчас каждое, потому что, чтобы рассказать полностью все, что-то о продукции, конечно же, это нужно вот не один вебинар. Поэтому мы сегодня просто будем с вами знакомиться с самой компанией и что она производит. Итак, компания BioC находится в постоянном развитии, продвигая свою миссию приносить красоту, здоровье, радость в каждый дом. С гордостью сообщаем вам, что теперь мы делаем это не одни. Уже в декабре 2017 года произошло слияние компаний BOSC и Джафра. Привет, Марин. В России косметическая компания с мировым именем, богатым ассортиментом и многолетней историей. Это серьезный шаг в сторону глобализации Биоэси, еще большей престижности и узнаваемости бренда. Итак, что же за компания Джафра? Что такое и с чем ее едят? История компании Джавра начинается в 1956 году. Это американская компания, ее офис находится в Калифорнии. Молодая пара создали уникальный продукт на основе маточного молока. Молочка, легендарный бальзам Рояль джели. Я не знаю, но я слышала о таком бальзаме и вот именно вот это вот royal до да, была распространена. Уже достаточно давно известна вот такая вот марочка их крема, да, он принес компании просто мировую известность. Позже была разработана полная линия средств по уходу за кожей лица и тела, а также декоративная коллекция и ароматы очень-очень интересного направления. Смотрите, формула каждого продукта ЖАФРА тщательно тестируется во всех фазах разработки и производства для гарантии качества, безопасности и эффективности продукции. Клиническая чистота, ценность и проверка качества продукции происходит через годовой анализ. Обратите внимание, через годовой, не просто день, два, три месяца, да, а годовой анализ дерматологов, офтальмологов, косметологов, педиатров, токсикологов даже, ведущих неизвестных независимых исследовательских лабораторий в США и Европе, в частности во Франции и Швейцарии. Вот, да, Лида, пуфинг, когда скачиваете, звук есть. А вот это вот наша конференция, к сожалению, звука до сих пор нет. Поэтому на это обращайте внимание. Итак, вы заметили, да, мало того, что такой список специалистов, да, тестируют, тестируется не просто в США, да, в лаборатории США и Мексики, где производится данная продукция. Точно так же вся продукция отправляется в Европу, в частности во Францию и в Швейцарию. Строгое соблюдение инструкций, надлежащей производственной практики GMP, является обязательным правилом джафра. Я хочу обратить внимание, кто э, был уже когда-то в сетевом маркетинге, наверняка слышали эти три буковки заветные GMP. И каждая компания на свой любой продукт старается получить заветную печать GMP. Что это значит? Это говорит о том, что э, данный продукт имеет отличное высочайшее качество и полную безопасность. Так вот, компания Jafra наделила все свои продукты такой печатью, как GMP. Jafra не тестирует продукцию на животных. И это, конечно же, огромный плюс. И все знают, многие компании обязательно пишут на своих каталогах, да, что компания не тестирует продукцию на животных. Итак смотрите джафра это во первых это натуральные продукты и безопасные ингредиенты плюс к этому всему прибавляется экологические безопасные разработки которые делает сама компания джафра да, в громадном своем комплексе где производятся различные продукты формулы и так далее плюс очень очень высокие технологии именно компания джафра продвинулась ну, просто высочайших технологий производства различных формул и создания вот этих вот кремов продукции арома продукции да и конечно же декоративной косметики вот эти вот все компоненты в общей сложности дают Право называть продукты Джафры элитной косметикой. Элитной косметикой для лица, для тела, для вашего здоровья, скажем так, да, декоративная косметика и, конечно же, ароматы. Вот именно по этим компонентам, я, я думаю, что и искала компания Джафра, куда ей влиться. Но если мы сейчас будем вот крутить головой, да, и смотреть направо и налево, какие компании у нас существуют на данный момент, да, сетевые, и, скажем так, BOC это ну, по духу, да, по качеству, по безопасности. Она близка, видимо, была к Жафри, и поэтому все-таки компания остановилась именно на компании BOC. И мы этим очень сильно гордимся. Я думаю, это будет просто классно. Ну а теперь давайте о самой продукции Жафры немножечко поговорим. Итак. Сейчас уже на нашем сайте, да, в каждом личном кабинете вы можете видеть уже продукты Джафра. Да, они не все, какие существуют вообще в самом каталоге, да, но уже компания с каждым днем, вы знаете, каждый день заходишь, пролистываешь всю продукцию да, в своем личном кабинете и видишь, что каждый день новые продукты прибавляются, прибавляются и прибавляются привет всем девочки кто опоздал маленько поэтому наберитесь терпения я хочу сказать и надеюсь что как бы как вот заявляет компания что к февралю месяца полностью список будет восстановлен в нашем кабинете биоси но на сегодня уже достаточно много продукции присутствует у нас вы видите да вот я обвела даже продукция джафра и по каким значит, закладочкам она присутствует. Я хочу обратить ваше внимание, что уже появилась полиграфия. Так, полиграфия и смотрите, можно заказать справочник по продукции и энциклопедия красоты. Я думаю, что это нужно обязательно вам заказать, ну то есть каждому, да, вот из нас заказать справочник по продукции, потому что сама продукция очень специфическая у компании, да, вот это вот Джафра она очень интересная, и когда вот начинаете читать отзывы и искать состав, то, конечно же, очень-очень удивляет. Что хочу сказать, что на сайте пока не выставлен состав, не выставлено, как пользоваться. Но, пожалуйста, наберитесь маленечко терпения, и все обязательно у нас появится. Думаю, будет просто замечательно. Итак, что же нам представляет компания, да? Джафра, теперь она уже компания Джафра-Биоси или наоборот Биоси Джафра, неважно но компания представляет продукцию Джафра по таким направлениям уход за кожей лица извиняюсь, не дописала, да, и телом ароматы, женские мужские соответственно и декоративная косметика в полном объеме поэтому думаю, что будет очень нам интересно посмотреть на всю вот эту продукцию Активные компоненты, которые используют э, в производстве продукции Джафра, э, Хочу обратить внимание, что данные компоненты являются эксклюзивными. Э, их мы э, ну, очень долго и упорно разрабатывали. И я даже хочу сказать, что многие формулы, да, именно там кремов или э, декоративной косметики, бывали... Таким образом, что формула была создана, да, а до потребителя она доходила только через 6-9 лет. То есть, насколько э, скорпулезно компания э, проверяла, тестировала э, на разные, э, там, допустим, аллергены, э, положительно-неположительно, как влияет э, вот данная формула да, на э, человека. Поэтому вот так серьезно компания подходит э, к своим э, своему продукту Итак, что же использует компания э, в продукции джафар но ну, буду ломать язык да значит первый продукт это advanced intellectual уникальное сочетание глубоководной водоросли олигосахарида и экстрата критского Ладоника ведет себя подобно второй коже, создает защиту белков на уровне ДНК, продлевая жизнь клеток, комплекс входит в состав дневных кремов Advanced Dynamics, а также в другие косметические средства. То есть а, вот эти вот, а, активные компоненты это прям целые разработанные запатентованные комплексы, вот, то есть не просто там какая-то вот в одной да, водоросли, а именно запатентованная и создана формула активного компонента. Биоактивные э, сахарамицеты, ферменты золота улучшают внешний вид кожи, восстанавливая прочность ее структуры, увлажняют кожу, чтобы она выглядела молодой и сияющей. Биоактивные компоненты быстро впитываются в кожу и входят в состав линейки Gold Dynamics. Так, маточное молочко. Это драгоценный продукт. Это вот прям серия рояль, да, э, вот на маточном молочке. Основана и является одним из э, универсальным э, ингредиентов в составе всей продукции Джафра. Драгоценный продукт, богат протеинами, аминокислотами, содержит витамины А, комплекс витамина Д, В, э, витамины С, Д Е, а также неоцин, фолиевую кислоту, необходимые липиды. Маточное молоко, секрет долгой жизни пчелиной матки, входящий в состав комплекс э, Силспан, усиливает действие маточного молочка. Будем красотками. Аминокислоты это ключевой компонент маточного молочка, аминокислоты. Они играют важную роль в поддержании здоровья кожи, являются структурными элементами ДНК, гормонов, энзимов, мышц, кожи, волос, ногтей и костей. Кроме того, они составляют основу белков коллагена и эластина, важных структурных элементов кожи. А вот такие очень интересные. Так, И еще два компонента. Так, еще, да, два компонента будет это витамины. Витамины важный компонент косметики по уходу за кожей. Они сокращают признаки старения, предотвращают их появление, защищают кожу от воздействия окружающей среды, предотвращают потери коллагена, эластина и стимулируют выработку коллагена. И один из очень, конечно, эксклюзивных да, ингредиентов это пептид, роял-актив. Это эксклюзивный инновационный ингредиент, содержится только в средствах лангвинской линейки Royal Jelly Ritual. Джафра смогла синтезировать главный компонент маточного молока, это белок Royal пептид Royal Active, ускоряет обновление клеток и замедляет внешнее старение кожи, придавая ей молодость и здоровый внешний вид. Я думаю, что это очень интересные компоненты активные, да, которые влияют не просто на вашу кожу лица, да и тела, но и, соответственно, многие вещества используются в декоративной косметике, то есть она получается точно так же, как бы ухаживает за нашей кожей, да, за той же угу. хорошо, ли В общем, ухаживает за нашей кожей, ухаживает за нашими глазками, за губами, то есть и в декоративной косметике все данное, конечно, присутствует. Итак, давайте посмотрим, что же у нас вообще входит именно, скажем так, в уход за лицом и телом. Ну, во-первых, конечно же, для лица это очищение и тонизация. Далее идет специальная линейка для сокращения морщин. Следующая линейка это укрепление и лифтинг. Еще одна линейка обновление плюс шрамы до да, прыщи то есть обратите внимание то есть компания вся вернее продукция джафра да она направлена на достаточно узкие проблемы до да, нашего лица плюс ко всему конечно же идет глубокое очищение которое используется один-два раза в неделю да, и терапия что такое терапия это когда вам нужно решить какую-то такую узкую проблему то используются вот специальные средства для лица, которые направлены именно на какое-то вот узкое решение проблемы. Это здорово, причем, по-моему, вот если начинаешь смотреть, да, ну, обычно там жирная, комбинированная кожа, да, вот как бы достаточно узко сформирована линейка для лица, здесь, конечно же, очень широко да вот особенно мне порадовали там шрамы прыщи терапия и и ну а сами вот эти вот э, линейки э, по, по морщинам лифтинг ну конечно они во- первых включают в себя достаточно много средств и, и каждый может выбрать ну вот на свой вкус э, как вы хотите Дальше, ход за телом включает тоже немало продуктов, это конечно же различные скрабы для тела, да, для рук, для ног, крема для рук, для ног, для тела, это конечно же уход, защита от ультрафиолета, да. то есть пожалуйста, как бы, кто пользуется и естественно летом или куда-то вы уезжаете на отдых, компания подготовила для вас солнцезащитную серию великолепную. И точно так же используются представленные дезодоранты, да, то есть защита вашего тела, в общем-то, по всем направлениям. Ароматы. Ароматы женские, ароматы мужские. Женские ароматы представлены в более широкой линейке, да. Это утонченные, чувственные, игривые, романтичные, да. Для мужчин немного поменьше ароматов, но это как всегда, как в любой... Компании, то есть мужчин у нас, извиняйте, маленечко вы э, страдаете в этом направлении, но нам зато хорошо. Итак, для мужчин это чувственный, элегантный и пьянящий фужирный аромат. Что интересно здесь, это точно так же, как в компании и Биоси, да, продукция Джафра, именно ароматическая, э, является такой продукцией, которой э, можно э, сформировать самому свой собственный запах. То есть, можно все наши э, ароматы перемешивать. То есть, вы можете добавить два аромата, да, брызнуть на себя, маленько растереть. Э, три, то есть, играйте, смотрите, пробуйте и э, находите свой идеальный аромат. Только, конечно, не, не, не забывайте, да, чем брызгались, а то набрызгайтесь, потом будете вспоминать. Господи, так вкусно получилось, а что же я набрызгала? Вот, вот это конечно очень здорово то есть компания в составе вместе с джафрой до да, открывают нам великолепную линейку ароматов которыми можно пользоваться брызгая друг на друга накладывая друг на друга и открывать свой аромат и декоративная косметика конечно же с такими действующими ингредиентами да, но декоративная косметика просто не имеет права быть плохой в декоративной косметике представлены тонирующие средства, тени и карандаш для глаз, туши, карандаш для бровей, помады и тональный крем из серии Royal Джели помады, блески карандаши для губ, лаки и средства для ногтей, ну в общем-то все что нужно для для нас, для любимых, для красивых да, вот таким вот образом сегодня я сделала специально небольшой короткий веб для того, чтобы вы маленечко познакомились с продукцией Джафра и вообще с компанией Джафра. В дальнейшем, когда в полном объеме загрузится у нас наш личный кабинет по продукции, мы уже сделаем направление, узкие направления, да, допустим, там для лица, для тела, это отдельно декоративную отдельную косметику, вебинары расскажем. Ну а сейчас вот таким вот образом немного немножко вас познакомив о том что есть и что же это такое продукция джафра но ну, на этом в общем то я наверное заканчиваю хочу джафра я тоже хочу тоже готовлю свой заказ и конечно же там будет продукция джафра ребята если у кого то есть вопросы пожалуйста задавайте Конечно же мы еще не в полной мере познакомились да, с этой продукцией и э, с каждым вот отдельным допустим, продуктом, но все равно мне очень все это нравится и я уже тоже много-много-много чего хочу. Вопросов нет, но ну, я думаю, не могут же тут быть еще вопросов, еще просто думают люди, размышляют, но я думаю, что сейчас вы немного познакомились и вам уже будет полегче представлять что же это за элитная косметика она реально элитная косметика и когда-то много-много лет назад я случайно познакомилась с этой продукцией но услышала от женщины которая пользовалась данной продукцией, вот такой такую фразу что вы только попробуйте когда вы попробуете вы уже не посмеете отказаться от данной продукции но ну, будем пробовать ребят Всем желаю успехов, да, всем желаю быть красивыми, элегантными, ну и, конечно же, успешными. В первую очередь, будьте красивы и успешными. Все, спасибо вам большое за внимание, до новых встреч, все, пока!